всем привет вы на канале торговой платформы xhub.io в сегодняшнем видео я покажу вам как с карты открытия купить биткоин. выбираем открытие биткоин, вставляем биткоин кошелек на который мы получим средства после оплаты почту нажимаем кнопку далее для использования данного направления обмена требуется верификация карты обычно данная процедура занимает не более пяти минут сделать это можно двумя способами нужно загрузить Фото лицевой стороны карты на фоне подписи. Покупка криптовалюты на обменном сервисе xhub.io по сделке за номером таким-то. Эту фотографию нужно будет прикрепить в чате сделки. После этого мы получим номер карты, на который мы сможем оплатить заявку. И второй способ. Все то же самое, но только фотографию на фоне сайта также прикрепить. Вам нужно выбрать один из этих способов, чтобы прикрепить в чате по сделке. После того, как мы получим номер для перевода, мы сделаем перевод и после зачисления наших средств на счета платформы, мы получим биткоин на наш кошелек. Вот такой несложный обмен можно совершить на сайте xhub.io. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Дальше будет интересно.